Это просто капец какой-то Господи Да что ж это такое Мамочки Господи, теремочек мой Ёб твою мать, глянь Ёб твою мать Ёб твою мать, глянь что там творится Господи на мою крышу, у меня целая, по-моему, крыша. И это оттуда все повалилось. Оттуда наш магазин? Небо! Небо, небо, небо! Товару всему пиздец. Просто пиздец творится на магазине, ребята. Крыш нигде толком нету. Весь зал. зал залу пиздец. магазину пиздец. Еще одна дырка небо. Заходим в подсобочку. Ох... Ох... Я знаю, что думаю, Тань, надо тачки особо... убирать, пока еще ничего не улетело. Ага. Тачки убрать, блять, отсюда, пока на тачке не прилетела крышка. Мне так кажется. Взять. А небо голубое, А небо голубое. Я охрану даже рубильник выключил. О. Все, все, все просто все. Над входом кассы мокрые, аппаратура вся мокрая. Я Ах... Постоянные сработки, за пищать. Ебан. Вот что творится, блядец. Охренеть. Короче, ее, ее всю унесло, бля. Крышу. Да ебан, видал? Охренеть. Пиздец. Весь товар, вот. Водка целая, главное, да и ладно, пластика нет вообще, разбилась одна минералка, все.